Добрый день, дорогие друзья! Большое спасибо организаторам за приглашение. Всегда приятно присутствовать на этой замечательной конференции, даже в формате онлайн. Я, наверное, сегодня не буду говорить о всех биомаркерах, расскажу только о так называемых имиджентных, перспективных маркерах. Начать хотел бы с мулькулярной классификации, потому что сегодня мулькулярные механизмы происхождения опухоли лежат в основе, во-первых, выбора перспективных мишеней разработки новых препаратов данный консорциум эти сижей позволи сделать такую классификацию для большинства распространенных солидных опухолей и админгарцинома желудка не является исключением. Данная классификация была первично разработана в 2004 году, в дальнейшем она много раз поправлялась, и данный слайд содержит, наверное, ее такую последнюю редакцию. И здесь самыми, э, самым распространенным типом являются так называемый тип СИН, который представлен хромосом нестабильными опухолями. И здесь для нас, конечно, наибольший интерес представляет изменения генов, кодирующие рецепторные керозинки надо среди которых мы много видим старых знакомых. Здесь находится ген хер 2 амплификация которого уже является клинически значимым, широко используемым маркером, но ну и многие другие, которые, наверное, также будут представлять в ближайшее время собой мишени для терапии. Другой, прямо, другой стороной Луны является наоборот стабильной опухоли, которые представлены в основном диффузным раком, наверное, наиболее тяжело курируемым типом аденокарцинома желудка в данном классе, пока мы мало что понимаем, мало знаем, какие маркеры, и это, наверное, поле для ближайших исследований. Наверное, на самом, наиболее интересной для клиницистов группы является опухоли с высокой микроскелетной нестабильностью, характеризующейся большим количеством мутаций, гиперметилированием, высокой инфильтрацией иммунными клетками и представляющей собой наиболее интересную группу для терапии ингибиторами контрольных точек иммунитета. Рядом здесь прилегает маленькая группа, которая характеризуется еще большим количеством мутаций с дефектами гена ПУЕ. И пятая, хорошо обособленная, также интересная группа — это опухоли, которые связаны с инфицированием вирусом Эпштейн-Бар, который характеризуется также гиперметилированием, высокой иммунной высокой иммунной активностью и представляет собой потенциальную группу для иммунотерапии. Собственно, основные маркеры, характеризующие эти э, типы, э, представлены… В современных клинических рекомендациях на данном слайде рекомендации НССН мы видим здесь хорошо уже знакомый нам молекулярный маркер ХЕР-2, который может определяться гиперэкспрессия которого может определяться с помощью иммуногистохимии, с помощью ФИШа. И сейчас уже отдельные клинические рекомендации говорят о том, что это может быть сделано в процессе высокопроизводительности степенирования. Маркер ПДЛ-1, определяемый иммуногистохимией, микрострелитная нестабильность, которую мы только что упоминали, которая может быть характеризована с помощью ПЦР-анализа и фрагментного анализа, либо может быть исследована с помощью иммуногистохимии, но уже выражаемая как дефект системы репарации неспаренных оснований. Ну и, наконец, НССН нам предлагает три эмергентных маркера. Это перестройки генов нтрк 1,23, 2, 3, к образованию высокоактивного с точки зрения трансформирующей активности гибридному белку. Это мутационная опухолевая нагрузка и те самые опухоли, которые произошли в результате инфицирования вирусов в Штейнбар. Я не буду сегодня говорить про мутационную опухолевую нагрузку, потому что этот маркер требует более детального рассмотрения, он очень дискутабельный, а постараюсь несколько слов сказать об НТРК и об Штейнберг-вирусе. Если мы посмотрим в историю разработки препаратов для инактивации гибридных белков НТРК, а именно ларатротениба, то мы не увидим аденокарциумового желудка в регистрационных исследованиях. То же самое мы видели, собственно говоря, и в данных TCGA. Но не, не было э, таких э, мутаций в том пуле э, опухолей пациентов, который был охарактеризован. И э, это подтверждает недавно публикованное исследование 2019 года, в котором исследовалось порядка 438 аденокарсилом желудка с помощью метода ГХ. Авторы показали, ноль позитивных образцов. И, пожалуй, наиболее обоснованное первое исследование японских авторов, которое показало, что все таки да, такие перестройки при раке желудка, они есть, было опубликовано только в прошлом году. Авторы показали э, перестройку гена НТРК-1, показали с помощью иммуногистохимии, с помощью высокопроизводительно секвенирования РНК. Однако пациент, к сожалению, был потерян, посмотреть на данные терапии не удалось. И сегодня в целом мы можем констатировать, что для рака желудка использование данного маркера в качестве иммунного маркера пожалуй, в общем-то, не обосновано. Но в силу того, что сегодня в клиническую практику активно входит высокопризывательное синхронирование, которое является мультиплексным, то есть позволяет определять много маркеров на том же типе материала и достаточно эффективно. Последние да, рекомендации прошлого года ЭСМО выводят для нас вот такую табличку, которая приведена здесь в правой нижней части этого слайда. Но, казалось бы, достаточно широкий спектр маркера, мы обращаем внимание на то, что среди них достаточно мало валидированных, и валидация остальных, вот, видимо, потребует какого-то времени и вполне возможно не приведет к каким-либо значимым результатам. Собственно, поэтому ЭСМА не включил а, рак желудка в список а, тех, локализаций, для которых мы уже сегодня можем рекомендовать высокопроизводительное секвенирование, как таких, например, как аденокарцинома легкого. Поэтому, наверное, можно заключить, что перестройки НТРК сейчас являются скорее таким фантастическим, спорадическим маркером, который, несмотря на то, что вот уже попал в качестве эмингентного в рекомендации, наверное, в данный момент представляет мало интереса Наверное, это представление может перевернуться через какое-то время, но сегодня это так. Другим эмергентным маркером является пштейн-бар вирус, который связан с штейнбар бар зависимым рака желудка. Данный вирус вызывает инфекционный моноплазиоз, передается с помощью свины, с помощью чихания. Собственно говоря, это обосновало его такое бытовое название ⁇ это болезнь поцелуев. пацилуев. тела к этому вирусу выявляются у большинства э, людей в разных регионах мира. Данный вирус вызывает лимфомы, рак носоглотки и рак желудка. И что характерно, что опухоли, индуцированные в Штейнбара, иммунологически активны вследствие синтеза вирусных антигенов, которые специфичны для опухоли, которая произошла в силу стимуляции ее инфицированием данным вирусом. Евштайнбар-зависим рак желудка в силу этого имеет высокую инфильтрацию иммунными клетками, более высокие уровни фигеля-1, что, собственно говоря, и вызвало интерес к этой группе опухолей, предположив, что они являются потенциальной мишенями для терапии блокаторами иммунных контрольных точек. В данный момент, по данным 1000, при таких... У опухоли происходит часто амплификация локуса 9P24, который как раз и содержит гены, которые кодируют э, белки ПДЛ1 и ПДЛ2. Э, вкупе купе со стимуляцией течь первого ответа в этих типах опухолей это может существенно усиливать презентацию неопитопов. Опухоли. Но в то же время epstein позитивные опухоли имеют вполне себе не очень высокую мотационную нагрузку. Она сопоставима с таковой для MSI стабильных опухолей и на порядок ниже, чем э, в опухолях, которые обладают высоким статусом микросателитной стабильности. И логично, что в ряде исследований было показано, что как msi хай э, такие пациенты имеют лучший прогноз по сравнению с другими группами. В 2018 году было опубликовано, пожалуй, такое первое перспективное клиническое исследование второй фазы с авторами, в котором исследовался ответ на пембролизумаб у пациентов с аденокарциномой с распространенным раком желудка в зависимости от наличия тех или иных маркеров. И ожидаемо этот ответ был хорош при высоком статусе высоком микроциклеидной нестабильности, но посмотрите, что при, Штейн положительном, э, Эпштейн, при положительном статусе вируса Эпштейн-Бара э, ответ наблюдался э, в 100%. При этом э, статус ПДЛ-1 являлся не слишком э, хорошим, мартером прогноза. Ну и кроме этого был в этом же году описан позитивный ответ на терапию велумабом у пациента также с любым положительным раком желудка, который был в дальнейшем включен в исследование севелинцев мартеров фазы 1. Если мы посмотрим на данные кинотов, ну в частности в данном случае на кино 62, в котором исследовалась терапия пембрилзумабом напротив химиотерапии при использовании в качестве статифицирующего маркера MCI High были получены статистически значимые преимущества пембрилзумаба, а вот при применении в качестве маркера статуса ПДР-1 при стадатном скорее CPS больше единицы мы не видим вообще выигрыша в общей выживаемости, и при использовании уже достаточно высокого скора, более 10, кривые только здесь начинают статистически значимо расходиться. В целом, если посмотреть на аденокарциномы желудка, то почти половина пациентов с данным типом рака имеет CPS больше единицы. Данный процент в два раза уменьшается, если мы выставляем котов более 10%, и становится только 10%, если мы используем достаточно э, высоких котов, более 50%. Надо сказать, что опухоли с высоким статусом микросолитной нестабильности э, встречаются ну, примерно тоже в 10% случаев. Эпштейн-Бар инфекция также встречается в 10% случаев. Ранее в результате консорциума э, TCGA и консорциума серджи, было показано, что и для MCI позитивных опухолей характерно вот этот вот высокий CPS э, с высокой медианой больше 10 и с большим разбросом. И для эпштейнбара медиана оказалась даже еще больше. Это также достаточно высокий CPS. Поэтому можно предположить, что, в общем-то, вот э, та группа пациентов, которую мы стратифицируем по педели 1, которая оказалась не очень хорошим стратифицированным маркером, она имеет значимое пересечение с не пересекающимися группами MCI-Хай и epstein вирус позитивные, при этом пересекаются они с PDL как раз по тем самым пациентам, у которых высокий статус ps скоро. Поэтому можно предположить, что вот MCI-Хай уже зарекомендовал себя высокопозитивным э, клиническим значимым маркером, А вот для epstein -а мы видим похожую ситуацию, по-видимому высокий, CPS пд 1 скор он как раз ассоциирован, предположительно, с Эпштейн-Бар инфекцией. Да, конечно, можно предположить, что сюда может еще подключаться инфекция хеликобактер пилори, которая также была показана, что имеет статистически значимую ассоциацию с высоким ПД1-скором. Тем не менее, фактически сейчас назрела острая необходимость верифицировать эту гипотезу, является ли наличие Эпштейн-Бар белков инфекции, воды на карциноме желудка важным клиническим маркером для назначения того или иного вида терапии ингибиторами контрольных точек иммунитета. И, собственно говоря, эта мысль она отражена в рекомендациях НССН, она отражена в ряде публикаций. Все мы ждем более зрелых, более обоснованных данных клинических исследований. Такие исследования начали появляться. Некоторые из них я привел на данном слайде. Конечно же, это хорошо знакомое нам исследование чикмэк 358 которое исследовало эффективность неволумаба для терапии вирус-ассоциированных опухолей. В прошлом году мы увидели данные по вирусу папилломы, и в общем с терпением хотелось бы посмотреть, что же творится с вирусом Баштейнбара. Это исследование из Нью-Жаси, наконец, менее понятное, но, по-видимому, все-таки к... грамотно построено исследование китайское с их препаратами. Таким образом, данный перспективный маркер уже вплотную подходит для решения клинических задач. И это, в то вполне обосновано, потому что если мы глянем на, собственно говоря, методы его выявления которые могут быть использованы в реальной клинической практике, то они, в общем-то, по сути дела, уже имеются. Некоторые из них хорошо валидированы, некоторые из них уже имеют регистрацию. К Штенбар-инфекцию можно выявлять и фишом, и РНК-фишом, и существуют иммуногистохимические подходы. И в эту же область уже активно вплывает классический количественный пациент анализ Почему? Да потому что мы исследуем эту инфекцию уже при… В других инфекционных патологиях здесь же подтягивается цифровая ПЦР, и уже тот же самый инсистент говорит нам о том, что выявление данного молекулярно-генетического маркера возможно и в рамках широких панелей для высокопроизводительного секвенирования, То есть фактически база для диагностики она уже готова, поэтому, наверное, уже сейчас данный маркер должен начинают рассматриваться, должны быть, проходить какие-то попытки его выявления для того, чтобы эта фаза к тому моменту, когда мы будем иметь уже его не в формате эмергентного, а в формате клинического значимого, это все не представляло собой очень долгий путь, как тот, например, который мы видели для мутации гена ИГФР, например перераки легкого, несмотря на высокую клиническую значимость вышеупомянутого маркера. На этом я хотел бы, наверное, закончить. Спасибо за внимание.